Мирские люди ходят в театры на какие-то представления, а верующие ходят в церкви только на церковное представление. Когда ты заходишь в церковную организацию, ты видишь полные церкви мертвых людей, которых усыпили вот эти вот люди, которые устраивают шоу в церковных организациях. И есть люди, которые пишут мне письма, или звонят и приглашают меня в свои организации. Они присылают мне адреса каких-то церквей и говорят, там живая церковь. Но это не тот путь, который говорил Иисус Христос, которым мы должны идти. Человек, который приглашает в какую-то церковь другого человека, этот человек берет на себя очень серьезную ответственность. Потому что церкви на сегодняшний день являются пожарниками. Если ты горишь для Бога, если Господь коснулся твоего сердца, то ты будешь слышать голос Господа, и ты будешь исполнять Его волю. Но когда ты приходишь в эти организации, эти люди говорят, этого всего не нужно делать, ты просто слушай пастора и делай, что тебе говорит твой пастор, человек. И этот пастор тебе, тебя... Убаюкает, он даст тебе снотворное, чтобы ты спал в церкви, чтобы ты был тепленьким, как они. Это происходит во всех церквях. Это мы видим, мы можем зайти в любую церковь, там кладбище, церковное кладбище, мертвых людей для Бога. Они не любят Бога, они приходят просто на представление, послушать своего пастора и все. Поэтому человек, который приглашает других людей в своей церкви, он берет очень большую ответственность на себя. И он будет отвечать за этих людей. Иисус Христос не звал никого ни в какие церкви. Апостолы никого не звали ни в какие церкви. Апостолы и Иисус Христос проповедовали Евангелие. Они говорили, придите к Иисусу Христу. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Спасает только Иисус Христос. И если ты говоришь, что в твоей церкви есть очень серьезные братья духовные, и они тебе помогут, то эти братья, духовные, как ты говоришь, они заведут тебя только в тупик. Потому что они не умирали за тебя на кресте, они ничем тебе помочь не могут. Они лишь могут направить тебя к Иисусу Христу. И если они этого не делают, то это волки во вещей шкуре. Если они говорят, ты просто ходи в церковь, и все будет в порядке. Церкви не спасают. И если ты в церкви, выйди оттуда. Потому что церкви, они тушат горячих людей. Они делают их одними из тех, которые туда ходят. Если ты хочешь гореть для Иисуса, то иди к Иисусу Христу и следуй за Ним, без этой церковной организации, которая будет всегда являться для тебя пожарником. Найди Иисуса, найди и выйди из лукавой организации, следуй за Иисусом индивидуально, и Он проведет тебя в жизнь вечную.